Всем привет, меня зовут Максим, и у меня есть две любимые игры, Crusader Kings 2 и Sims. Crusader Kings 2 очень часто сравнивают с известной серией игр The Sims. Казалось бы, что может быть общего у этих двух игр? Crusader Kings 2 это стратегия в реальном времени, а Sims это симулятор жизни. Однако особенность Crusader Kings в том, что вы играете не условной Англии или Франции, а целой династии. У игроков стоит задача вырастить достойного наследника, обучить его всем навыкам и заключить выгодный брак. Иначе вы проиграете. Что интересно, в Sims все то же самое. Если ваш сим умер, а наследнику у него нет, то можно проиграть. В Sims есть очень популярный челлендж, который называется Династия. Его целью является проиграть одной семьей 10 поколений. Такой челлендж можно легко перенести и в Crusader Kings 2, ведь здесь все для этого есть. Я поражаюсь, почему никто так и не додумался до такого. В общем, вы понимаете, что я задумал. Я начинаю челлендж. Династия в Crusader Kings 2. Правила для этого челленджа я составлял сам. Я просто адаптировал э, известные правила династии Sims под э, игру Crusader Kings 2 Эти правила вы найдете в описании под видео Ну а мы начинаем Ну что ж, вот мы и в игре Начать я хочу, знаете, с какого года? Я хочу начать символично а, с 1000 года, если это возможно Нет? Нет, ну-ка, если вот так Отсюда путешествуем Нет, нельзя менять, можно начать с 1066 года Самая ранняя дата, откуда можно начать Ну ничего страшного, ладно, хорошо Нас, нас это ни в коем случае не страшит Ведь мы хотим играть 10 поколений, какая разница С какого... Откуда мы начнем Хотя нет, разница есть, и очень большая. В Sims 4, когда мы играем в династию, мы начинаем буквально с нуля. И вот я тоже думаю, нужно начать э, для моего челленджа. Э, основатель должен быть либо самый, самая низкая графом, то есть владеть только одной провинцией, вот например, что-нибудь такое. Либо быть... Э, Подданным торговой республике, то есть Патриции, основателем торгового дома. Вот я даже не знаю, на что, на что с чего можно начать. Наверное, все-таки мы начнем... Хм, какие у нас есть торговые республики? В Венеции, в Пизе, в Генуе, в Готланде. Готланд это вот здесь что ж, я думаю, можно начать э, с Венеции, да? По правилам челленджа, основатель должен быть создан с помощью редактора персонажа. Пол, внешность, герб, культуру, этническую принадлежность и религию мы выбираемся самостоятельно. Основателю нельзя задать черты характера. Можно выбрать образование Потому что образование, как вы видите, выбирается обязательно Ну, это мы чуть попозже сделаем А сейчас давайте просто создадим нашего персонажа Этническую принадлежность я менять ему не буду Пускай будет итальянец среди итальянцев в Венеции Внешность, давайте что-нибудь подберем интересное М -м -м. Цвет волос Какой мы можем выбрать? Вот я хочу свет Потому что это важно вот интересно будет сохраниться ли через 10 поколений, например, вот светлые волосы, волосы зеленые глаза, опытская у них будет, зеленые глаза, очень редкий свет глаз. Сохранится ли через 10 поколений у наших наследников вот все вот эти черты? Это очень интересно узнать. Так, давайте подберем герб. Вот такой вот у нас будет герб. Черное и белое, как инь-янь. Только дерево. <laughs> Итак, по правилам челленджа, которые я придумал, нельзя добавлять атрибуты и нельзя добавлять черты характера. Нельзя добавлять жену или мужа. Нельзя добавлять сыновей, дочерей. То есть нельзя делать персонажа в браке изначально. Он должен быть просто без всего, без... Без гроша в кармане, как говорится Без детей, без, без истории просто, просто взял вот из ниоткуда появился Это, конечно, странно Но обычно так и бывает в Симс Итак, как же будет называться наша династия? Капони Пускай будет Капони Астора Капони Интересное имя и фамилия Астора Капони Супер, мне нравится Культура будет итальянская, я менять не буду, религия будет католическая. Я выберу ему управленческое образование, пускай он будет управленец, потому что навык управления очень важен для торговых республик. Что ж, мы начинаем игру. Итак, мы в игре. Вот, вот и начало нашей династии. Ребятки, все началось с малого. У нас есть наш дом, у нас есть город Цара, Что-то такое. Видимо, какие-то наши владения. Блин, надо было выбрать без владений. Ну ладно. У нас всего два титула. М -м -м -м. Почти никаких владений. Мы по 30. Торговая республики, Венеция. Итак, вперед, друзья. 10 поколений. Нам нужно продержаться, если. Посчитать за тот факт, что Линия наследования У торговых республик это сеньорат То есть мы будем Передавать не первородством Из поколения поколения, то есть нашим детям а Будем передавать По старшинству Следующий старший э, Член династии должен будет Принять власть на себя Это усложняет игру а Он сделает ее дольше Но ничего страшного если вам будет интересно, то мы будем продолжать. Я намерен выполнить этот челлендж. Так. Какая у нас будет цель? Какая у нас будет амбиция? Получить пост в совете, наверное. Хотя какой нам пост дадут? У нас вообще атрибуты малые. Заполучить титул? Вырастить наследника? Пускай будет вырастить наследника. Так. Вступить в брак. Я хочу, чтобы у меня была жена, у которой очень высокий навык управления. Вот, например, Рикарда Контарини. Она выдающийся богослов, доверчивая, скромная, упрямая, коварная. Хм. Хочешь быть нашей женой при дворе Фенеции? Ширной. Заключим с тобой брак. Посмотрим, через сколько дней ты дашь ответ. А, не ясно. Пока что. Ну ладно. Так, свободные должности при дворе. Кого мы назначим? Так, канцлером назначим. Энри. что-то у всех с нами плохие отношения. Из-за чего? Короткое правление. Короткое правление, чужая культура А вот что ты делаешь у меня, хор, Хорватно? Ладно, живи Может, мне еще пригодишься Так Канцлером будет Энрику Дипломатия-двенадцать Маршалом будет Мутимир Так Управляющий будет Уголино Тайный советник Витали. Витали Дандола. Капелланом будет Анселемон Депимон. Он у нас покорный служитель церкви. Отличный будет капеллан для нашего двора. Ну, мы посмотрим еще. Так, нанять лекаря. В первую очередь мы на лекаря, конечно. Эм, не хотел бы ждать слишком долго. Так, выберите путь. Ну, я, как я уже сказал, мы будем идти в торговлю, потому что Патриция Астора братается с горожанами и купцами, стремясь разгадать загадку денежного успеха. Мы будем создавать фактории, будем богатеть, будем жить, поживать и добра наживать. Надо нам назначить регента, но регентом у нас будет жена, автопорполководцев я хочу сделать. Регентом у нас будет жена, когда как только она прибудет к нам к двору. Хм, нас назначают советником. Интересно, мы могли бы выбрать эту амбицию, но мы уже не можем, потому что у нас главное завестись наследником. Нам придется играть этой династии 10 поколений. Нам важнее всего быть, э, э, завестись нас наследником. Ну, мы, естественно, принимаем титул советника. Что же нам еще доступно? Нет наследника. Если ваш правитель умрет, игра будет окончена. Надеюсь, очень скоро мы заведем себе наследника. А вот и мы женились. Она, кстати, дочь эм, Дожа. Дожа Конторини. Hmm. Это классно Выходим <смех> Берем жены Дочь дожа Хорошо Люди уважают богатство И он согласен, чтобы мы вступили в брак Вам сообщили, что в ближайшей деревеньке Проживает один известный старик По, по имени Ланфранко И местные жители его просто обожают Он лечит всех нуждающихся Готовит снадобье Перевязывает раны Не требуя ничего взамен Говорит, что станет нашим лекарем, если пожертвуете крупную сумму этой деревни. Так, ну посмотрим на тебя. 22. Образованность 22. А, ладно, мы согласны. Мы согласны. Потратим... Сейчас у нас появился новый лекарь. И это замечательно. Что ж, будем продолжать, будем продолжать, будем смотреть, что будет дальше, точно, в первую очередь нам нужно опять же назначить нашу жену регентом, Рикардо, ты будешь нашим регентом, служи нам покорно, можно попробовать с ней наладить отношения, потому что это очень важно, потому что нам нужно будет иметь у нее детей, все, мы налаживаем отношения, отлично, Дальше. Нам нужно строить фактории. Это важно. Это. Нам нужны фактории, нам нужны деньги, потому что мы, потому что мы глава купеческого дома. Нам, ну, возможно, мы когда-нибудь даже станем главой торговой республики Венеция. Пока что ожидаемый наследник это Доминик Морозини. Морозини. Он у нас тайный советник. Тайный советник... Венеция. Прям Канторини, Дзиани, Капони, Морозини, Фольера, как будто бы крестный отец какой-то. Вот не знаю, прям вот серьезно. Не челлендж Династия. Я пока не знаю даже, по какому ордену мы будем присоединяться, потому что, если мы присоединимся к какому-нибудь из них, то плодовитость минус 15 это не очень-то выгодно, сами понимаете. Нам нужно поскорее иметь детей, иначе у нас закончится игра. Я принимаю закон. Отзыв титулов разрешен. Все, что мне нужно, это поддержка лояльных вассалов. Ваш светлейший дождь. О, я не хочу, чтобы у меня отзывали титул. Я голосую против. Естественно, мой голос не от... не всегда может решить. Что, неужели вы... Одобрен. А ну ладно. Печально, конечно. Ну, мы потом изменим. Через фракции можно будет это сделать. Но во фракции мы пока вступать не можем, потому что у нас. Потому что у нас хорошие отношения с нашим, с нашим Сюзереном. Что какой-то ивент интересный. 25 апреля 67 год.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 Попортились отношения, даже не знаю, имеет ли это какое-то для назначения. Ну, хорошо. Так, тем временем у нас накопились деньги. У нас построился? Не, у нас пока ничего не построилось. Но зато мы можем открыть еще одно торговое представительство. Естественно, мы откроем. Пускай денег у нас почти не осталось, но еще накопится. Так, ну, в общем, это уведомление о том, что у нас постепенно начинают развиваться отношения. Только пока что никаких сдигов нет. Ну, мы еще... У нас еще много времени впереди. Так, фактория у нас была построена, и это замечательно. Я вот думаю, может быть, нашей жене подарить подарок, потому что что-то она не оказывает нам никаких знаков внимания, не знаю. Может быть, это ее как-то сможет... Расположить к нам поближе, что ли? <свят> <свят> Потому что мне очень нужны наследники. <свят> Если не будет наследников, то весь челлендж династия просто пойдет к дну. И ничего не выйдет. Получив от меня совет по деликатному вопросу, придворный просит меня принять небольшой кошель с золотом в благодарность за помощь. О, мы сейчас можем выбрать какая черта нам выпадет, потому что у нас пока что нет черт характера, um, у нас нет никаких уникальных особенностей, кроме того, что мы транжира. Ладно, так, неохотно принимаю дар, дипломатия плюс-плюс-три. Жадный. Хм... Нам нужно поднимать дипломатию, потому что она у нас самая низкая. Хорошо, мы будем щедрым, возможно. Да, мы стали щедрыми. Личные боевые навыки минус 3. Отношение духовенства плюс 5. Да и, в общем-то, и все. Никаких расходов из-за этого мы не несем. Хотя нам, возможно, понадобятся личные боевые навыки. Хотя какие мы же пока что всего лишь Патриции, Асторы, Капони. Ни с кем не воюем, ничего такого не делаем. Просто... Ждем? Просто ждем детей и развиваем свою династию. Так, интересно. Сколько нам нужно денег, чтобы перегнать его? Так, доминика Морозине. У него сейчас 1505. Сколько нам дает 10? 50. Получается, нам нужно 200 монет, чтобы его обогнать. Да. 200 монет, чтобы... Но у нас пока таких денег нет. Да и потом, скорее всего, когда мы начнем поднимать избирательный фонд, он тоже будет вкидывать деньги. А нам пока что до этого далеко. Так, ивент. Интересно, согласится ли Рикардо встретиться со мной, чтобы немного поболтать с глазу на глаз. Возможно, это лучший способ снискать ее доверие. Я спрошу ее. Рикарда была счастлива услужить мне. А теперь, когда у меня есть немного времени, чтобы провести с ней, я уверен, что я могу убедить, насколько мы похожи и насколько она выиграет от нашей дружбы. Наконец-то мы поговорим наедине. <-зади> Странно, что они муж и жена и не могут поговорить наедине. Ну ладно. Это курсадеркинг 2. Так. Я изо всех сил старался быть примирителен, но мы просто не могли прийти к общему мнению о важности и эффективности делегирования полномочий в любом бизнесе. Минус 20 отношений на пять лет. Что-то не задаются у нас отношения. Очень обидно и печально. Не сойдемся характерами, видимо. Надеюсь, она не бесплодна. Очень на это надеюсь. Ну, если. Например, в ближайшие пять лет у нас не будет детей, то, возможно, мы можем. Ну, как бы, ну, вы поняли. Да, тут есть такая функция, как заговоры. Ну. Что сказать? Это. это это случайно произойдет. Это не по нашей вине. Ладно, все, забыли, забили, не обращай внимания. Так, посмотрим на наш город, который у нас есть. Мы тут можем построить... В принципе, у нас тут все уже построено. Можем построить уни университет, но нужно 843. Хм... Придется долго копить. И, возможно, нам деньги могут понадобиться на что-нибудь другое. Посмотрим. Вряд ли, конечно, мы за это возьмемся. Потому что нам лучше строить торговые фактории. Нам лучше строить торговые фактории, чтобы. чтобы. чтобы. Чтобы богатеть, конечно же. Мы пока будем вот так вот все застраивать вот здесь, насколько у нас хватит денег. Так, капитан одного из ваших кораблей обнаружил несколько новых рынков, сбыто на иностранных берегах. Он говорит, что эти отдаленные порты изобилуют возможностями для торговли и прибыли. Правило 62. Чем рискованнее путь, тем больше выгода. Интересно, откуда это правило 62, может быть, кто-нибудь знает, если знаете, напишите. Ладно, получаем 100 монет. Замечательно. Бесплатно получили монеты. Конторини тут что-то строят без нас, вообще даже нас не зовут. Ой, очень странно, ой, какие нехорошие люди. Так, максимум мы пока что можем построить, только... Четыре фактория. Что ж, давайте это сделаем. Четыре фактория у нас будет вот здесь. Четыре наших фактория. Совершенно недалеко от Венеции. Мы уже как бы так немножко... А -а -а. Капеллан Ансельмо ворвался в мои покои в окружении нескольких воинов. С ними был Виталий Дандола, закованный в цепи. Ваша честь, обеспокоенные крестьяне и дети боятся этого юноша, Говорят, он колдун. Кстати, ты же тот самый, которого мы заменили. Мы создали персонажа, и... Как бы этот персонаж стал нашим вассалом. То есть нашим придворным из-за того, что мы его заменили. Хм, что же мы с тобой сделаем? А ты наш тайный советник. У нас есть вариант получше, так что мы тебя... Сожгем. <звы> а на твое место назначим другого. Вот, тебя. Можно было бы, конечно, Рикарду назначить, это бы поднялось не отношения. Хотя ты очень классный, у тебя столько хороших черт характера. Принял целебат, 73 года, он все равно скоро умрет. Ладно, давай, берем тебя. Ну вот, на такой веселой ноте, я думаю, нам стоит окончить... Первую серию нашего челленджа Династия в Курсадер Кингс 2 Всем спасибо за просмотр И до новых встреч